Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Живниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня наша тема это то, почему советы достопочтенного Далай-Ламы не помогают при тревоге. Я ни в коем случае не умиляю его достоинства, это действительно выдающаяся личность, но просто его советы адресованы изначально не тем людям, у которых серьезные проблемы с тревогой. Дело в том, что есть две, два как бы вида тревожности у человека. Это временная тревожность и постоянная, скажем так. Это можно разделить на такие две категории. Что такое постоянная? Постоянная тревожность это та, которая происходит в результате определенной специфики восприятия, это можно назвать как оценочное невротическое восприятие при при этом в жизни человека происходит накопление тревожных событий, то есть у него в принципе жизнь может быть совершенно обычного человека без каких-то явных стрессов, то есть совершенно обычная ситуация, обычная жизнь даже женщина может быть домохозяйка с нормальными детьми, с нормальными отношениями с мужем, но у нее есть повышенная тревожность. Почему? Потому что в течение времени у нее происходит процесс повышения этой тревожности за счет накопления тревожных событий, и эти события накап. В результате специфики восприятия этого человека И у него тревожность высокая Она как бы годами сформированная И это один вид тревожности Постоянная Временная же тревожность связана с тем Что обычный человек он не накапливает события У него их количество Оно все время остается на таком среднем уровне В течение жизни у него уровень тревожности не возрастает Это связано с тем что та специфика восприятия, которая есть у людей с постоянной тревожностью, она отсутствует у обычных людей. И, соответственно, у них уровень тревожности все время остается прежним. Но он меняется в зависимости от того, в каких обстоятельствах оказался человек. Бывает же так у всех, что бывает, что навалилось много. И у человека сейчас состояние повышенной тревожности. Из-за того, что он находится в стрессовых ситуациях, много проблем навалившихся, много каких-то переживаний, ухудшилось самостоятельно например, проблемы со сном. И вот в этом случае все эти советы про избавление от тревоги, о том, как к ней относиться, как как существовать, как от нее отвлекаться и многие другие такие э, общепсихологические, скажем так, советы они действительно могут помочь и человек быстро выходит из этого состояния но на самом деле не они как таковые помогают а помогает скорее то, что в процессе человек все равно стремится уйти от этих обстоятельств, которые сформировали его повышенную тревожность в данный момент именно кратковременно, ситуативно и за счет этого, чем больше проходит времени тем быстрее состояние человека возвращается к обычному или нормальному уровню тревожности. Но, к сожалению, это не помогает тем людям, у которых... Есть постоянная тревожность, потому что процесс накопления тревожности связан с их спецификой восприятия и не связан с как таковым образом жизни и того с тем, что у них происходит в жизни. То есть у людей, у которых сейчас временная тревожность, может быть гораздо-гораздо больше стрессов, чем у людей, у которых постоянная тревожность. Но у одних, у первых, допустим, она не накапливается, то есть у них как бы стрессы случились, прошли, они снова вернулись к нормальному состоянию. А у других, у кого постоянные стрессы прошли и отложились, как бы они сохранились в качестве восприятия событий, возник еще стресс, он тоже сохранился, добавилось еще какой-то вид событий, который человек воспринимает как опасный. И в результате этого, чем дольше человек живет, скажем так, тем более вероятно, что у него тревожность дальше будет повышаться и, соответственно, тем больше проблем в будущем у него может появиться. Когда же говорят о работе с тревогой, вот именно какие-то другие деятели, они ориентируются на свое собственное видение вопроса. То есть они ориентируются как бы на то, как они сами работают со своими переживаниями. Но с ситуативными, единичными переживаниями достаточно легко работать. Вы можете думать об этой ситуации, и она постепенно потеряет вот этот кровожадный вид. Вы можете рассуждать о ней и, соответственно, находить пути решения, что тоже старается тоже приводит к отсутствию вот этой неопределенности, к снижению беспокойства. Но в случаях, когда у человека постоянная тревожность, если он эти методы пытается применять, например, все время думать об этой ситуации, то его тревожность от этого никак не уменьшается. Наоборот, он как бы все время находится в интенсивном состоянии воздействия с этой тревогой. Дело в том, что проблема не связана с ситуацией как таковой. Вот у первых, у кого возникла повышенная тревожность, ситуативное, временное, они связаны с ситуациями, с обстоятельствами. Даже человек ждет, там, что будет, как, как жена перенесет роды, там, условно, как банк одобрит, не одобрит там, кредит, как пройдет какая-то та или иная сделка. Это ситуативные страхи, связанные с ситуацией. И здесь, как бы, чем лучше человек продумывает ситуацию, чем больше он времени ей посвятит, тем спокойнее он будет к ней относиться, потому что она станет более определенной. А в случае же, когда у человека постоянная тревожность, его проблемы с тревогой с ситуациями не связана, а связана со спецификой восприятия этих ситуаций. Поэтому чем больше он думает о ситуации, тем глубже он погружается в эту тревогу. Поэтому очень надо понимать точно, что если ваша тревожность со временем просто постепенно возрастала, и сейчас она у вас появилась, как бы не на фоне каких-то серьезных стрессов, а именно уже была даже перед тем, как возникли сильные стрессы, и обострили состояние, то есть вы уже знали, что у вас уже была повышенная тревожность сама по себе что вы человек мнительный и так далее, то многие советы, они просто не для вас. Они для тех людей, у кого изначально нету никакой мнительности, предрасположенности к неврозу, предрасположенности к тревожному расстройству, у которых просто так сложились обстоятельства, что сейчас много что на них навалилось, много каких-то есть переживаний. Но это не относится к их мировосприятию в целом. У них с этим проблем Нету. у них есть проблемы с обстоятельствами. У вас же все наоборот. С обстоятельствами у вас проблем никаких. У вас проблема с мировосприятием. Поэтому эти советы просто вам не подходят по определению. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Напишите, что вы об этом думаете и новые темы для видео. Я буду обязательно читать все ваши комментарии. Спасибо большое, друзья. Всем пока.